В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите... Как я научился управлять своим телом... Потеть должно что-нибудь другое, ты перенаправляешь под. Технологии будущего... Я думаю, тебе надо уничтожить. Бронированная трехлитровая банка. И, конечно же, комичные падения. Пошел отсюда. Смешно <связано> упал. <связано> Всем хай! С вами Юджин и друзья! Для тех, кто не читает посты, которые я пишу в сообществе YouTube и в своих соцсетях, которые в описании по ссылочке будут, я вам скажу, что вчера видоса не было, потому что я приболел. Вы можете слышать сейчас по... Звучание моего голоса, что я немножко еще болею, но я не мог ждать, не мог терпеть больше, я очень хотел поиграть с вами в Ризик, поэтому мы с вами играем в Resident Evil 8. Добро пожаловать в Resident Evil 8 Village. Мы с вами решили головоломку, смыли воду и все дерьмо вместе с ним, надеюсь. В виде огромной... Странной рыбы, которая на меня уже ползет. Нет нет, нет, нет, нет, нет, я не ожидал. Я не ожидал, что он сейчас так разозлится на меня. Не было у меня умысла тебя сильно сердить. Ты куда? Куда он? Куда он убежал? Я думаю, надо взять что-нибудь покрепче. Да, вот это вот, например. Где он? Надо теперь здесь ходить. Нам придется теперь ходить вот здесь вот по выкисшей земле. О, -о, -о. О, прикольно Мы до этого вот здесь, получается, ходили По этим крышам Ах, Сокровища морские Я нифига не вижу, если честно Как-то темновато «1 октября. Солнечно. Матерь Миранда привела меня, мне пять людей из деревни. Все, как я просил. Я усыпил их какой-то жидкостью, а потом положил каду в их животики. Теперь я жду, когда каду вырастет в их животиках». <с> Такой милый. «2 октября. Пасмурно. Четыре людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать». Нужно больше людей из деревни Чтобы положить каду в их животики. Что это? Большой магазин Прекрасно Прекрасно, где этот большой магазин? Дайте мне его Срочно из... использовать деталь на моем пистолетике У нас будет теперь все такое нежненькое сегодня Каду в животике Магазин в пистолетике Сюда нам надо? Чую я, сейчас нападет на меня он Я чуть не думал, что мы будем с ним сражаться Мне казалось, что он просто сдохнет без воды Потому что он навсегда обратился в рыбу Но это еще не так Окей, мы еще можем сюда пойти Можем на крышу встать Оооо, блин Тихо! Тихо Подохни, прошу тебя Беги Итан, Итан, Итан ты можешь бежать? Нет. Он не хочет. Он считает, что ему не стоит залезать. Ему лучше здесь остаться. Так, стоп. Что у меня есть? У меня есть вот эти вот бомбы. И мина. Давайте мину заюзаем. Место ножа. Так. Положить. Побежали. Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Так. Где он? Я... Мара! <смех> Еще хочешь? Он высвободил свою оболочку. Вот что нам надо делать. Для этого можно использовать снайперку. Так. так. Тихо. Тихо. О, блин, побежали. Ч это я не буду убегать? Ты видел себя? О! Смотрите. Бочка. В какую сторону пойдет? Ой, прям сюда выйдет. Побежали. Оп! Чёрт, я промахнулся мимо бочки. Опа. Ч зачем он ударил? Зачем? А, это я нажал крестик. Так. Есть. А! Заблевали, заблевали, заблевали. Мою руку. Взять, взять, взять, взять. Взять. Валим. Где он? Вот ты где. Блин, сейчас меня кацанет. Нет. Ладно, чуть-чуть, чуть-чуть обрызгает. Чуть-чуть обрызгает. Чуть-чуть обрызгает, но ничего страшного. Перезаряжаем и валим отсюда Срочно Так, хорошо, мина. <плес> Давай, иди ко мне Мы что-то не взяли здесь еще <плес> Мне его жалко Он, блин, какой-то очень Его очень жалко Здесь я зря на мину поставил Тихо. Убрать. Валим. Чуть дальше. Да ладно! Стоп! Чуть не подох. Он устроил кислотный дождь мне. Мне нужен под какой-нибудь. Ох ты, свинья. Ну-ка, погодите. А я и не могу даже сделать. У меня нет травушки. А сколько у меня осталось? Один. Ну здорово. Ах ты скотина, хотя хотел меня в ловушку, да? Что же опять это будет делать? Сюда иди. Тихо. Не сым, не сым, не сым, не не не не Ну, давай. Давай. О! Ему наплевать. Блин. А! Ой, блинушки.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 он, он не сразу стреляет. Мне нужно травку найти срочно. Почему я не могу наверх забраться? Тихо, тихо, тихо. Да ты можешь? Мне очень плохо, ребят. У меня очень мало ХП. Погодите, а эту штуку я могу использовать? Нет, не могу. Блин ладно давайте польем себя черт с ним все дождь закончился я, я убью, спускайся давай давай давай давай ко мне как дадей да пожалуйста да пожалуйста Ну почему ты так долго стреляешь Скорость стрельбы здесь очень низкая. Давай, еще раз. Побежали, побежали. Пробуем еще раз и снайперки по нему пострелять. Тихо, тихо. Не попадай. Чрт. Ему насрать на мою мину. Побежали еще. Да блин. Какой ты медленный, Итан! Вот что в седьмой части, что здесь, мне это прям бесило. Почему ты не можешь двигаться как в Думе? А -а -а -а. Но! Ну блин! не лечиться даже нечем. Я не знаю, как мне биться с этим сраным боссом! Что? Я убил его? Убил его! Я был на грани, и он вот сам сдох в итоге. <звы> <звы> это мина, это прекрасная мина, которую я оставил там. <звы> Есть кристаллический мором. Так и помер. Уродец! О -о -о -о. Охренеть! Просто охренеть! Вот это победа! Так, помним, да, наш прикол? Если я не сдохну ни раз за серию, лайк обязательно ставишь. Если я сдохну, дизлайк ставишь. Потому что дизлайк вы с охотой поставили в прошлый раз. Так что да, все, играем по-честному. Так, наша задача, найдите выход. А где его искать? Мы теперь можем здесь забраться, интересно? Нет, мы все равно не можем забраться. Это просто знак того, что здесь есть припас. Какой-то припас. Куда мне теперь? Куда мне теперь себя отдеть? Что-то пока не могу допереть, куда мне себя деть. Там бочка еще есть. Она, она, она не нужна, нам, может быть, что-то сломается. Нет. Выход под водой. Соответственно, находится что-то где-то здесь. Мы еще можем пошариться. О oh, нет. Ще, давайте попробуем здесь что ли пройти. Выход прямо по курсу. Ага, спасибо. Я тебе прошу какую-нибудь травку а. дай мне. Спасибо. У -у -у. Что я сделал? Не то я сделал. Хотя тоже тоже полезно. Давайте еще одну минус забабахаем. Полечим себя. Ух. И еще травка. Ой. Так, ну нам нужен реагент теперь. Стоп, а это что за место такое? Это как раз таки он был здесь. Мы его первый раз здесь встретили. Теперь мы по эту сторону. Матерь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит, и я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы. Мы все должны прийти на церемонию. Но матери, похоже, все равно. Матерь сказала, что роза оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно померла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня? Нет. Я этого не хочу. Нет, нет, нет, нет, нет. О, блин. И сейчас из этого телека такой моно вылезает. И типа, ой, я не в ту игру попал. Куда нам? Далее? Нам далее вот сюда надо открыть эту дверь. Ключ не подходит. В смысле? Шестикрылая. Чего? Вот, шестикрылая. А, четырехкрылый. Мне нужно еще два крыла найти. Должно быть здесь по-любому. Да, вот. Как я мог не заметить. Объединено с ключом. Все. Е. Yeah. Что? Кассена? Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я Погодите, этот телек работает в обе стороны? Я подружиться подружиться пытаюсь. Это типа скайп-телек? Я могу Я убили, посылать ему голосовой ты... сигнал? Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Сперва иди назад кладбище. кладбище. Вот ублюдок. Ах ты ублюдок. Ну, знаешь, что назад кладбище это через оборотня снова. О, каду. Оно живое? Это же как раз таки вирус этот. Я думаю, я думаю, тебе надо даду... уничтожить. <звы> Бронированная трехлитровая банка! Короче, тут Skype, телек и технологии просто сумасшедшие. Хотя замаскировано под ретро. Очень хитро. А это деревня на самом деле мегаполис. Да? Почему? Используется? Используется. Еще тут небось метро есть. Да? С wi С Мы где? Мы в знакомом месте находимся. Отлично. Стоп. Вот это что такое? Механическая дверь. Ладно, гоу. Там посмотрим. Да, Мора пока был самым сложным боссом. Самая легкая это Дона Беневенто. Она вообще легкотня была. Вот мальчик ее, маленький младенец, здоровый. Маленький здоровый младенец был очень сложным. Точнее, он был скорее более очень страшным. Все, выходим. Выходим, ничего не упускаем, Мы под мельницей. Тут нас могут напасть. Поэтому аккуратно. Я уже слышал. Очень неприятное. А вот это приятный звук. А, да. Ах, ребят. Простите, меня чихи одолевают. Вот прям... Ах, подходят. Я еще перед записью видоса так смачно чихнул. Знаете, бывают такие прям смачные чихи, после которых ты выговариваешь свое любимое матерное слово и такое... Ах, как будто тебя просто душа из тебя вышла. Ах, так. Мы должны куда там? Механические... Механические ворота. Вот. А чего-то здесь нету. Рукоятка подойдет? Подойдет! Что-то я делаю что-то, но ничего не происходит. А, что-то открылось. Стоп, давайте здесь откроем тоже. Все, пусть будет открыто. Окей, мы сейчас идем прямо... Прямо фиг знает куда. Здесь мы уже были. Вот деревня. Но нам нужно вернуться на кладбище. Скорее всего мы вот отсюда откуда-то выйдем, да? Да. Какое-то сокровище будет даже. Это было равно, ничего хорошего не предвещают. Опа! Опа! Кто? Где? Где? Кто там? Кто рычит? Это твари эти. Фуки, Я не могу на них смотреть, они очень неприятные. Шар с русалкой. У -у -у. Сейчас мы применим его где-то здесь. Так, надо, надо избавиться от тебя. Ты меня, блин, выводишь из себя. Может, не стоит тебя трогать? Пошел ты в жопу. Летает себе летать, пусть живет. А, блин, какого, какого блок, блок? Ты подскользнулся, подскользнулся да, Натя? Опа, а я блокирую твой серп, понял? А ты мою патрону можешь блокировать? Нет, слабак. Фу. Все, он испарился, растворился. Оленьи патроны. О, -о, О, это меня запугает, да? А! Они так, блин, вокруг меня летают, словно я. Кто это издает звук? Где-то прям здесь, да? Слышите, прямо оно вот. Вот и где. В дом, дом, дом, дом, дом, дом. тут нет москитной сетки, очень плохо. Слушайте, ну что вы, как гули кружите вокруг меня? У меня тут нет хлеба. Надо просто забежать и все. А, От... блин, ты как здесь оказался? Я даже не видел тебя, спутал тебя с кучей дерьма. Так, блин, ты сдохнешь или нет? Кто еще? Ай, двое здесь, да. Оп. Я блокирую. Я блокирую. Я блокирую. Все. Короче, в домах всегда будет по одному зомби. Или по два. Как минимум. А где... гадите, куда-то мы еще с вами не пошли. Где можно применить этот шар? Да, блин, не могу с вами... Смотрите, как солнечно стало. Вот. Крыло ну, тебя подбил. Не, я промахнулся. Вот отсюда замок видно. Значит, нам надо вот сюда идти. Хорошо. Да, блин. Да, блин. Опа, подбил. Опа. Ой. Подбил. Все, все, все, все, все. Сокровище. А! а, фу! мерзко <звы> все избавился от всех да можно спокойно ходить теперь спасибо наконец слышите так они заперты там можно пойти дальше а можно обязательно заглянуть в этот дом обязательно Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сначала осмотрим, что вокруг здесь есть. Гавкают там как собаки. Они знают, что я здесь, да? не слышат меня. А, он кушает, кушает. Все. открыто револьвер матерь миранда подарила мне гору теперь я сделаю много-много экспериментов с каду это моя тайная суперлаборатория. сегодня я провел три эксперимента с каду но все трое сделали бдыщ и все испачкали я же вж... стоп будут взрывные монстры что какие-то я вживил каду а потом попытался ввести волчью кровь и шприца в позвоночник человек сильно дергался а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. <гас> вот это тот волк, это его, это кто это Кейзенберг делал? Mm, так. <клышленный> <клышленный> <клышленный> Блин, я ожидал, что здесь будет эта мини-игра с шариком, но я здесь нету. Тут будет человек, монстр. Чек монстр будет здесь? Опа! Тут будет человек волк. О, блин. Вот он. Волчий снаряд. Прямо в залецу. Прости, пожалуйста. Ну как бы я не уязвим для него. Я могу сколько угодно так стоять. Опа! Прямо бачочка ему. Так, мне нравится этот револьвер. Давайте посмотрим, как он... что он стоит? Чего он себя представляет? Тысячи... елки зеленые. Да, давайте его сюда. Погодите Погодите Здрасте Не подойдете ко мне? Пистолем просто по нему Сейчас Опа Давай, бегом Беги, беги Ай! Ты не ушибся там! <смех> Это, блин, какое-то читерство, на самом деле. Я себя читером ощущаю. Но на войне все средства хороши. Он немножко разозлился. Кстати, вы писали в комментах, что его можно убить. Что я, собственно, и пытаюсь сейчас замутить. А то что-то мне достало. Главное, чтобы он не обнулялся в КП своих. Кстати, мы можем еще сделать? Мы, кстати, можем еще... Уоп! Забабахать. Мистер Волк! Мистер Волк! А, вот он. От тебя, по ушку. Бег... Ты бежишь ко мне? Бегишь? Кантоми. to Что-то он простил меня. Подставь вторую щеку. Ну, пожалуйста, и беги сюда. Во. Тихо. Тихо. Давай. Я здесь. Он сдох. Да, конечно, это... Это фейловый монстр. То есть он прикольный. Но фейловый. Потому что его очень легко можно убить, оказывается. Вот так вот мы, не парясь, убили только что волка. Волчара, позорный подох. Так, все, больше здесь ничего нету. Я надеюсь, это был единственный. Представляете, как мы жестко продадим все, что от него осталось. эти вот его останки. Мы взяли еще цветочек. Итак, колесо. Дай мне, дай мне что-нибудь полезное. Дай мне что-нибудь полезное. Пожалуйста. Что это? Опа, светошумовой снаряд. Блин, где-то мы должны найти еще штуку, какую-то базуку, которая будет этими снарядами кидаться. Так, а чему сюда приперли? Что здесь вообще есть? А, Гейзенберг, мне почему-то хочется сказать Хайзенберг В общем сказал, что мне нужно Идти на кладбище обратно Это я помню, где находится а, Пойдем Где-то там, в другом месте Мы найдем, наверное, эту мини-игру Так, что-то тут пыльно В принципе, это получается просто такое Маленькое ответвление на карте А возвращаться нам нужно в эту сторону Пожалуйста, пусть это будет единственный волк. Оп, Кто сдал? Пристаньте. Сюда. Налево. Это он уже для меня построил? Сейчас, погодь. Зачем здесь свечи? Так, смотрим, что у нас здесь есть, что у нас здесь нет. Нам еще вот сюда надо как-то попасть. До сих пор не понимаю, как. О, поскольку сейчас волка этого нету, мы можем, мне кажется, как-то более тщательно изучить местность. Вот сюда надо попасть. Вон как. Вот оно. наконец Блин, страшные звуки эти. Есть. Ай-е. А, так. Это оно? Это оно пуляет? А, надо, от чего-то надо отказаться. Нет, стоп. Как мне переместить его? Переместить вот так. Сейчас попробую небольшой микроменеджмент. Простите, я знаю, что это очень увлекательно. Готово. Ебать. Yeah, Окей, okay, давайте попробуем эту штуку. Она нам по-любому понадобится. Давайте ее поставим на... Блин, даже не знаю. Давайте вот так. Мины будем в самый нужный момент использовать. Благо, игра паузится, когда мы находимся здесь. Так, мы еще можем даже... Так, L2X л 2 X мы меняем, да, хорошо. У нас взрывные и горючие. Мы все здесь? Красный. Тут еще сокровища. Погодите. А, ну погоди. Отмычка. Ну теперь все. А, погодите, сокровище все перечеркнуто. Мы сделали это? Смотрите, эти врата открыты. Мы давно бабку с вами не видели, кстати. Роза ждет тебя. Хедшот. Я должен для герцога. Хоть мне и очень жалко это делать. Кстати, о герцоге. Давайте, прежде чем мы пойдем сюда, побежим, сохранимся. А вот герцог здесь что-то распевает. Что это у тебя такое? Погодите, он смотрит на колбу? Это тот самый эмбрион. Так, давайте, сохранялка. А ты его забрал. Ты был в том месте. Как ты был там? Я уверен, что он тот самый вирус Каду. И просто это его... Не знаю, он так материализует себя. Здравствуй. А, извиняюсь. Так, что мы можем приготовить? Это вкусно, это вкусное. мясо. А, не рыбы, ни хрена. А, спасибо. А я что внес? Э, отдал? Блин, я уже внес. Ладно. Хорошо, нужно будет мясо птицы еще и рыбу найти. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Хорошо. Само собой. Продажа. Кристальное кольцо, животное кристальное, мор, кристаллический. Офигеть. Так, пока ничего не буду продавать. Это все ему оставил. Это от владыки Мором. Видимо, это и есть пресловутая красота кратеска А, 48 тысяч, чтобы проапгрейдить его на всего лишь на 200 единиц. Погодь. Mm. Давайте сначала посмотрим, что тут есть. Какие новые. Давайте вот это купим, обязательно. Вот на что вы глаз положили. Этот пистолет мне вообще нафиг не сдался. Кажется, все, больше никаких апгрейдов здесь нету. Патрончики, разве что. Давайте возьмем. Да, 50. А еда, это жизнь. Так. Так. Улучшить темп стрельбы здесь уже максимальный, боезапас это нафиг перезарядку, если только быстрее сделаем. Давайте. Mm -hmm. Что? А, все хорошо, я закончил. В целом. Давайте, не знаю. А здесь уже ничего не улучшить, к сожалению. Давай, давайте улучшим то, что мы можем тут. Темп с Все. Вот так вот мы быстро все слили. Вот так мы сохраняемся. Счастливо. Ну что? Ну что? Встречи с Гейзенбергом. Который Хайзенберг. Это трупы. С ними все окей. Шоу продолжается Вот сюда Ну конечно Здесь же шестикрылый ключ нужен Фактически это предфинальный босс Потом надо будет саму Миранду одолеть А возможно и Розу Которая станет Мега Розой Удачи Этот чувак любит поиграть А тут что Ага, секреты я люблюсь... Стоп. Погодите, могут мне все-таки... Что из этого является ответвлением? Блин. Ладно, давайте пойдем сюда сначала. Везде, стоп, это дом бабки? Тут все такое шаманское, это по-любому ее дом. Значит, у нее есть ключ от этих, от, этого, от этих ворот с эмбрионом. У. Так и знал, что тебя здесь найду. Ненавижу тебя. Смотрите, там бочка. Ее можно взорвать. Зачем она здесь? Она как-то странно стоит. Такое ощущение, как будто за мной будет погоня. Но здесь... Вот еще одна. Фиг его знает. Мистер Пиг. Стреляй без разбора. Ой, кто? Кто издался? Ах, у меня опять чих подходит. Ах. Ненавижу это состояние полуболезненное. Что-то, что-то, что-то. Мины, всякая фигня. Кто это орал? Кто это орал? Кто орет здесь? О, блин. Тут и человеческие кости и кости какого-то. О, oh, блин. Это бабка -людоед, да бабка-людоед, <гас> да? Почему вообще здесь? Мы здесь ради сокровищ, что ли? Кого-то там уничтожают. Просто в кашу. Походу, мы здесь ради сокровищ только. Блин. Сейчас подумаем. Сначала дальше что сделаем? Сначала. Да блин, нет ту кнопку жму. Сначала положим мину. Ага. Нет. Тихо. Вот здесь. Потом мы возьмем тебя. Какие у нас тут фугасные, кстати, снаряды? Это, это что? Это фугасные поражающие цель в Большой области. Ладно, давай их поставим сейчас. Короче, план такой. Мы встаем. Оп! <ф> <про Прости меня! продолжать его. О! Так. Ну фиганул его вроде, да? Так, давайте еще одну поставим мину. Не сюда! А пистолет вернуть. Вернуть. Да, блин, как я путаюсь в кнопках. Тороплюсь. Вот. Окей. Так. Ты где? С какой пойдешь? Какая еще тварь здесь? Ой, блин! А, ты еще летающий. Окей, мне понравилось это. шоу. Куда мы теперь? Отойди, а! отойди, отойди от меня. Вот. А, блин, я стреляю так смешно, мне попад. А -а, -а, -а, а, а, так, блин, поздно, поздно, Евгений. Ты можешь взять их? Скотина такая. Кстати, он не берет. Он не берет. А. Все, меня скинули. Какой он кривой. Блин, не могу. У меня пальцы спотели. А! Нет! Лей себя! Так. Два. Три. А что тут мясо? Вкусно. Куда я бегу? Берись, берись, берись, берись. Тварь такая. Так, положить. Фу, пальцы спотели. А что, все? Он не побежит за мной? Куда я заберу? Стоп! Это все было ради сокровищ. А, -а, а, нет, еще тварь идет. Подстрелить тебя что ли издалека? Не, не хочу на тебя патроны тратить. Ну-ка, а давайте проверим. Нет, я тоже не хочу револьвер проверять. Очевидно, что он мощный. Там еще один вверху сидит. Блин, их тут слишком много. Хэтшот. Воу-воу-воу-воу-воу! Живы? Есть. Блин, чуть не подох. Чуть там не подох. Кстати, у меня есть что-нибудь, чтобы создать? Отлично, могу еще один создать. Ух. Блин, все хорошо, пока идет. Теперь идем к тебе, Кейсенберг. А! А! Они живые, да? когда Вот проблема геймпада в том, что у тебя пальцы начинают потеть. У тебя все соскальзывает. Вот эти вот джойстики невозможно использовать нормально. Не знаю, может быть... Те, у кого геймпад с детства в руках, может быть, научились делать так, чтобы пальцы не потели? Типа, потеть должно что-нибудь другое. Ты перенаправляешь пот. Вы настолько самоконтроль такой мощный у тебя. Нет. Нет. О нет Зачмарить! Упал, значит зачморить надо до конца Ой Сам упал Где, где, где, где? Воу! Есть, хорошо захедшотил Случайно причем Где-то еще один был вот он. Оп. Да блин. Так. Пошел отсюда. <смех> так смешно упал. Вот так. <смех> Такой прыжок. Если бы забавно, если все с такими звуками бы спрыгивали. Вот такая хокма у нас. Кто еще здесь? Один. По колено, по колено, по колено, по колено. Воу. Воу. Ах... Штука. О, видели, прям по пальчику ноги. Да, блин. Так, так, так, так, так, так, так, так, Просто так, решетим, решите решетим. А! Черт, воткнул мне в кубок прямо. Получай за это. Что перезарядить? У меня полностью заряжен. О, стоп. Давайте еще один сделаем. Оп, коп. Мины эти прекрасные. Просто великолепные. Опять? Да сколько... Так, наводись! Оп! Стрейф. Так, она взорвалась у нее в руке, да? Хорошо. чем нибудь еще есть сзади, здесь, нет? Вон! Блин, реально как властелин колец какой-то. Я осаждаю крепость. Крепость каких-то орков! А! Прямо меж глаз! Он на мной! Так. Он мне тут устроил просто целый квест. Ладно, куда мне теперь идти-то? Я очень плохо прохожу квесты, понимаете? У меня слишком нестандартно работает мозг. Я начинаю придумывать всякие странные, нелогичные решения. Которые мне кажется, чертовски логичными. Все потому, что я мыслю прям, знаете, вне коробки. Так, смотрите, сокровища. Да, елки зеленые. Вы достали меня. Вот, бросай свой факел. Поднять надо. Где еще? Тихо. Снизу. А, да, блин. Воу, воу. Так, есть, хорошо. Воу, воу, воу, воу, воу. Есть. Все? Блин, нам еще пару раз предстоит это сделать, Да. Убивать этих тварей Смотри, как много с меня патрон слили Надо их сделать побольше Мы не можем Наверное, снайперкой лучше мочить Издалека Поэтому сделаем еще вот это Смотрите, здесь где-то... Опа, сокровища мы пропустили. Ну нафиг, а возвращаемся обратно. Вон, наконец-то, патрончиками. Наградили меня. Где-то, где-то, где-то... Подо мной прямо сокровища. Пойдем. С сокровищами. Здесь. какой-то шум такой. Они вот здесь где-то. что то я понять не могу. Где? Стоп, а может они наверху где-то? Они по-любому где-то наверху. Если мне как-то сюда забраться, потом можно будет, возможно, добраться до вот этого выступа. Фиг знает Пока все не очевидно Погодите Вот, можно забраться по лестнице Блин, я не допрыгнуть здесь ну, в смысле, он бы мог допрыгнуть, если бы мог прыгать А, вот, нужно два рычага дернуть Деркай один раз да ⁇-⁇ Не зови своих! Ой, блин! Ой, блин! А, блин, не успел, не успел, все, лить! Лить водичкой! Все, я полил? Полил водичкой, так, травушка. Это... Ломать ты еще один. Оп, блин. Оп, раскрошил ему голову. Все. Да вас всех, блин, перестанете существовать сходу. Ты встал? Достал меня. А, у меня не перезаряжено. Так. Не знаю, тогда так, что ли. Кто еще? Где еще? Все. О, смотрите, я всех перебил. Окей. Ты молодец. Нет, не всех. Кто-то еще гапнул. А, -а, а, все, я понял. Где, я, где материал? А -а -а, бежать. Блокировать, бежать, блокировать. Там припасы есть, на пофигу. Все это будет бесконечный поток тварей. Скорее, Итан, Итан быстрей. Тут мы на скорость работаем. А! Ну, откройте мне, пожалуйста. Я себя дал в засаду, да? В засаду. Пожалуйста, пожалуйста, дайте пройти, сэр, пройти, сэр, пройти, сэр, полить водичкой. Полить сраной водичкой, я же сказал. Долго мне еще... Что... Что мне делать? Побежали. Да. Как хреново. Мне просто жесть, как спотели пальцы. Они вообще не слушаются меня уже. Крепость, крепость. наконец таки я. открой. Пожалуйста, печатная машинка. Наконец-то. <связывая> Они не идут за мной? Может, ты закроешь, Итан? Ладно, они решили, такие, все, мы не пойдем. Но он убежал. Мы упустили, у нас был шанс, мы им не воспользовались, все честно. Итак, сохраняемся. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. На этом мы с вами закончим, продолжим в следующий раз. И нас ждет смерть. Гейзенберга, не нас. мы так не подохнем. И, кстати, я не подох так и ни разу. Так что ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Все ссылки будут в описании. Также не забывайте про мой комикс Game Hunters, который я сам сделал. Прекрасный комикс, вам очень понравится. Вот здесь вот бесплатно доступен pressi.ru. -e Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И с вами был Юджин, и всем пять!